Итак, прямое включение с PTS сервера Warface. Подвезли новый пистолет-пулемет, меняющий представление о классе инженеры, чтобы вы думали за варбаксы. Всем привет, с вами Гриф, и сегодня я покажу вам, на что же способен новый пистолет-пулемет MP5. Ну а что, наверное, самое интересное, я сомневаюсь, что его мощности хватит, чтобы пробить 15 игроков одним выстрелом в голову. Честно сказать, по первому ощущению с PTS эта MP5 мне ну очень понравилось. и забегая вперед, она стоит потрачено времени в игре но прежде чем приступить к такого рода экспериментам нужно сказать что имеет дальность 8 а это именно та дальность на которой ваншот в голову у нее гарантирован по моим ощущениям я думаю что если поставить 15 игроков друг за другом все-таки этой дальности может просто не хватить и последние игроки останутся живыми давайте же это проверим Все точно как я и предполагал, последние три игрока стоят на месте, вероятно у них просто фулка, и как раз на них закончилась наша дальность. Но теперь для сравнения я взял более интересный пистолет-пулемет CC Scorpion EVO 3A1, я думаю с дальностью 11 он справится со всеми 15 игроками. Сразу можете обратить внимание на снаряжение игроков и на то, что в самый конец встали самые крепкие. Вот это да, минус 15 одним выстрелом, ну а теперь Скарл по ДВ, просто для сравнения, интересно что же будет сейчас. В живых остались только те игроки, у которых защита была двойная, то есть шлем плюс бронежилет, что в принципе неудивительно. удивительно. Ну а сейчас самое время поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписан. Кстати, я уже начал готовить новый ролик по тактикам на карте Резиденция, и чтобы его не пропустить, советую поставить колокольчик рядом с подписочкой. Ну а теперь выберем победителя на UTAS UTS 15 навсегда. Давайте перейдем на сайт, который определяет случайный комментарий и вставим туда ссылочку на то видео с конкурсом. Итак, у нас MC Леха, сейчас перейдет на его канал и посмотрим, выполнил ли он главные условия конкурса. И да, подписочка на Феофан есть. И я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.